Всем привет дорогие друзья, на бирже EObit работает инвестиция EOSTEP, где вы можете зарабатывать данный токен. Купив один из уровней, например за 100 долларов, вы будете получать каждый день на баланс 10 EOSTEP. По сегодняшнему курсу это 1,6 доллара. Прибыль за год с этого уровня у вас составит 596 долларов, то есть почти 6 иксов в ложной сумме вы получите. В этом столбце написано количество доступных уровней, которые вы можете приобрести сейчас 0. Очень быстро разбирают. Но если, например, 500 разобрали, а есть штук 20 по 50, можно взять десятку и вы будете получать одно и то же количество 10 раз по 5 или 1 раз по 50 здесь роль не играет количество покупаемых уровней здесь без ограничений сколько хотим, столько берем для получения токена, когда он у вас находится уже в инвесте куплен уровень необходимо Пока вот этот таймер не обнулился Сыграть 10 тигров в DICE На монету U-Step Таймер обнуляется Проходит начисление монет Запускается Таймер повторно Играем еще 10 игр И так каждый раз Два раза в день происходит начисление И два раза в день нужно играть В DICE Играйте тут Суммы меньше минималки По чатам большие Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем пока.